всем большой привет сегодня будем варить молодую кукурузу чтобы она получилась мягкой и сочной кукурузу надо не просто сварить а правильно сварить в этом видео я поделюсь своими секретами приготовления вкусной сахарной кукурузы как на море приятного просмотра пожалуй самый главный секрет заключается в правильном выборе кукурузы особенно если она не специальных сортов предназначенных для варки а обычная кормовая Выбираем початки с только-только начинающими желтеть зернами. Они должны легко прокалываться при нажатии ногтем. При этом должен появиться белый сок, так называемое молочко. Дальше переходим к варке. Чтобы кукуруза получилась более ароматной, дно кастрюли выстилаем листообразными обвертками, в которых находились початки. Затем выкладываем рядами сами початки молодой кукурузы. Заливаем их водой комнатной температуры. И добавляем сахар из расчета полторы столовых ложки на 1 литр воды это второй секрет правильного приготовления кукурузы при варке добавляем не соль а сахар сахар поможет сохранить в зернах всю сладость и аромат соль ни в коем случае не добавляем иначе кукуруза будет жесткой сверху початки кукурузы тоже прикрываем листообразными обвертками после чего отправляем кастрюлю на плиту ждем пока вода закипит и варим кукурузу до мягкости зерен, от 40 минут до часа. Время приготовления будет зависеть от сорта кукурузы и от того, насколько молодой она была изначально. Листья сверху не просто придают кукурузе дополнительный аромат, но и обеспечивают нахождение в отваре верхнего ряда початков. Если варить без листьев, то кукуруза всплывет, и верхний ряд придется переворачивать, иначе початки приготовятся неравномерно. Сварившуюся кукурузу подаем к столу в горячем виде, прямо из отвара. И только сейчас посыпаем солью на свой вкус. Вот и все. Сочная и мягкая сахарная кукуруза, как на море, готова. Приятного аппетита. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк